теперь редакционная комиссия могла на законных основаниях используя с одной стороны статистические данные, собранные статистическим бюро Семенова, а с другой стороны либеральные проекты заняться разработкой положения об освобождении крепостных крестьян. Да. Вот такая вот у нас Родина приходится хитрить, чтобы провести благое дело. Увы, по-другому никак не получается. И Ростовцев окончательно созрел для этого. Как не может показаться странным, на него повлияла личная драма. У него было довольно много детей, больше всего он любил младшего сына. Малый человек был очень больших способностей. Ну, благодаря такому папе он уже был флигель-адъютантом, служил в одном из гвардейских полков. Он взял отпуск в 1958 году, трёхмесячный, и поехал за границу, здоровье пошаливал. И вот, находясь за границей, он посетил в Лондоне господина Герц. Это вызвало, конечно, скандал. При его официальном положении такое делать было нельзя. А убеждения молодого ростовца вот толкали именно на такой поступок. Ему пришлось выходить в отставку. Карьера ну, на время точно прекращалась. Но вот что такое молодое честное сердце, вот что такое либеральный взгляд. Не карьера важна, а верность собственным убеждениям. Однако в Россию вернуться он не мог у него открылся туберкулез. Чехотка. Отец не пожалел средств. Для лучших английских и французских врачей перевезли из Туманного Лондона в более здоровый Париж. Сделал было ничего нельзя, молодой человек умирал. Ростовцев, 59-й год, поехал в Париж. Застал из сына еще живым. На адрес смерти тот взял с него клятву что он должен очистить их фамилию от той грязи и упреков, которые налипли в связи с декабристами. Он должен приложить все усилия, чтобы освободить крестьян в России, освободить их с землей. Надо видеть у среднего роста, полный мужчина, с усами, небольшими бакенбардами, достаточно коротко стрижены, волосы зачесаны так, назад. Слегка уже подслеповатые глаза. Не героическая героической внешности совершенно. Да, и, да и не в генеральском мундире он был, а в цивильном сертуке. Он сидел у кровати сына и плакал. Как всякий отец, который переживает своего ребенка, уходящего от него навсегда. Рыдая он дал сыну клятву, что он сделает все, что сын его в этот последний час просит вскоре молодой ростовцев скончался И сейчас говорю яков иванович ростовцев не был либералом, понимаете да? уж тем более демократом Но будучи человеком просвещенным, И обладая, пусть и спорным в некоторых вопросах, но все-таки чувством чести, он сдержал данные умирающему сыну обещания. Он приложил все усилия к тому, чтобы это произошло. И заплатил за это через год собственной жизнью. На него, как на председателя редакционных комиссий, оказалось такое воздействие дворян. Любой дом, в который он приходил, тут же там начались такие дискуссии, что в марте 1860 года сердце старого генерала не выдержало. Оно разорвалось. Не буду проводить параллели с сегодняшним днем. Я думаю, всякий умный человек и сам понимает, что если бы такие государственные люди были бы в Кремле сегодня, Россия жила бы некоторым образом по-другому. Это как раз и есть та самая Россия, как назвал свой фильм в время Станислав Говорухин, которую мы потеряли. И усиленно не хотим обрести Следующая наша встреча будет посвящена вопросам конкретизации реформы освобождения крестьян. Мы разберем, какую эволюцию претерпела изначально эта идея, почему крестьяне получили меньше земли, чем это планировалось, Увидим, с каким трудом реформа была проведена и доведена до конца. И тогда поймем, что все-таки удалось сделать этой небольшой группе русских либералов на самом деле. Вот этому будет посвящена следующая наша встреча. Благодарю вас. Спасибо.